Аня, а ты знаешь, что монеты это часто самый надежный способ восстановить происхождение и жизненный путь того или иного клада? Конечно, ведь монеты сохраняются, как правило, лучше прочих предметов. Очень мало сохранилось древних денег, но ну, которые печатали на шкурах животных, на коре деревьев, на бумаге, наконец. Но ведь и современные банкноты бывают дороже номинала, обозначенного на них. А, о таких мини-кладах поговорим с нашим гостем. Эксперт по монетам и, как выясняется, по банкнотам Альберт Балтин у нас в студии. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Скажите, могут ли современные банкноты, находящиеся сейчас в ходу, представлять большую ценность, чем их номинал? Конечно, могут. Я готов сразу привести вам пример. Мы готовы слушать? Мы да. 2008 год. Олимпиада в Пекине. Китай первая страна в мире, mm -hmm. которая отпечатала памятную банкноту, посвященную Олимпийским играм в Пекине. Тиражом, если я правильно помню, 8 миллионов штук. Но no, это вообще oh. ни о чем. Миллиардный Китай. На весь мир? На миллиардный Китай. Ну, на весь мир. Ah, ну да. 10 юаней. И представьте себе, что коллекционеры заинтересовались, потому что это ценая банкнота, красивая, олимпийская. Mm -hmm. И наши коллекционеры взлетали и летели в Пекин. Заодно посмотрите на пески игры. Они привозили оттуда банкноту, которую там местные ребята продавали им по 50 долларов вместо там 10 юаней, это по номиналу 1 доллар. Это был 2008 год. Прошло 12 лет. Сколько стоит банкнота? 10 юаней посвященной Олимпиаде в Пекине. 10 тысяч долларов. Михаил, ваше мнение. 10 500. Вы были близки, она стоит 5000 долларов. То есть в восьмом году мы вкладываем 50 долларов, uh -huh. в двадцатом мы вытаскиваем 5000 долларов. Это какая инвестиция таки дает доходы? И я хочу вас порадовать. Но У нас тоже проходит спортивные события, mm -hmm. и не только спортивные, мирового масштаба. Согласны? Да, конечно. И буквально год назад, в 2018 году, у нас проходил чемпионат мира по футболу. Да. И вот представьте себе, вот правая вот банкнота, посвященная футболу, чемпионата мира. Это официальная банкнота России, центральный банк. Вот с другой стороны она вот такая. Угу. Лев Яшин, который прыгает с мячом. Угу. Мальчик с мячом, растающее поколение, новая сборная России. И, соответственно, она вышла только два года назад. Прошло только два года. Еще 12 лет не прошло, но мы уже знаем опыт Китая. То же самое Сочи спортивная тема, мировая, Олимпиада, мировая тема, mm -hmm. проходила в Сочи. Полеты с этими банкнотами приходили в Сочи э -э -э, к Олимпийским играм. Их раздавали в банкоматах. Можно было по номиналу взять банкноту. Из, банка. Из банкомата. На сдачу. То есть весь Сочи был переполнен, город был переполнен этими банкнотами. Mm -hmm. Теперь это акция, которую отпечатал Центральный банк. Это не банкноты. Это акция, которая растет в цене. И Большое событие для России – возвращение Крыма. Бреды. Софт, состав России. Крымская. Вот перед вами все три цветные банкноты, три акции, которые желательно иметь у себя на рост. Или детям, или себе на пенсию. Пока они еще есть. Пожалуйста. Вот вы, Я ответил на ваш вопрос. Могут ли бумажные деньги сохранять и прирастать в цене? А какие обычные бумажные деньги, может быть, тоже составляют какую-то ценность и интересы? Стоит нам как-то внимательнее к ним присмотреться. Да, есть такие. Во-первых, это банкноты маленьких номиналов. Помните ли вы, что у нас была банкнота 5 рублей? Память человеческая очень короткая. Помните такую банкноту 5 рублей? 5 рублей? Да. Вот давайте вспомним. Кто помнит 5 рублей? Видите, как память? Она вышла в 11-м году. Да, честно говоря, не помню. Прошло 9 помню. лет, да. а уже не помним. Да, не помню. Великий Новгород. 5 рублей. Если она у вас сохранилась в хорошем состоянии, коллекционном, сколько сейчас эта банкнота стоит 5 рублей Новгород? Она вышла из обращения. 5 рублей. Михаил? 5600. Круто, очень круто. Молодцы, вы настоящие инвесторы. Но на самом деле, конечно же, она не так сильно выросла. Она выросла всего лишь в 60 раз. Стоит 300 рублей. Дальше. 10 рублей банкнота есть дома? 10 рублей банкнота? Да, современная. Она еще не вышла, но уже выходит из обращения. Она еще, mm -hmm. она еще не вышла, но у меня еще нет. Она у, вас, она у вас уже была. Их было много, просто вы их все раздали. Так вот, 10 рублей недолго осталось ходить по России. Их сейчас унесут. Mm -hmm. Унесут, потому что перестают чек... печатать. И 10 рублей превращается в акцию которая начинает расти в цене. А у каждой да. банкноты есть буквенная серия. А какие наиболее ценные? Коллекционеры народ особый. Среди коллекционеров есть специальный такой отдел. Это люди, которые придают большое значение словам и цифрам. Но есть еще такие секреты, которые нумизматы э, э, и коллекционеры магниты денежные создают. Если вы соберете определенное слово из банкнот, у вас будет постоянный магнит, который будет притягивать ваш кошелек деньги. Ну, какой же это слово? это как слово? мы внимательно слушаем. Я его принес. Догадайтесь, какое слово здесь зашито, которое притягивает деньги? Здесь? Да. Какое слово? Одно? Ага. Золото. Супер. Анна, супер, вы поймали магнит. Вот вам надо найти теперь такие три банкноты, где есть зо, ло. Ну, золото мы поняли, это для нас ценно. А каждый для коллекционера? Лекционеру важны очень цифры еще, к тому же. То есть видите, как, насколько многогранный инструмент, да, все-таки? Казалось бы, обычная банкнота, но еще и цифры важны. А представьте себе вопрос. Михаил, Анна, вам попалась банкнота угу. тысяча рублей. Обычная, в банкомате сняли. Угу. И у нее номер все семерки, семь семерок. Сколько стоит такая банкнота, которая вся одна, все семерки? Или все единицы? Или все тройки? Или все девятки? Или все... Ну, все нули не может быть. Да. Как вы думаете, сколько? Я, честно говоря, затрудняюсь. Ну как вот, затрудняюсь? Никогда даже об этом и не думал. Понятно, а, а, что... вам, а вам сбросятся в глаза, что все цифры одинаковые? Честно говоря, нет. Вот видите? А есть люди, которые готовы будут заплатить за это. Серьезно? Да. Я можно расскажу вам еще одну историю, которая меня в свое время впечатлила? На одной из крупных... Выставок шел коллекционер с банкнот, когда это был 2014 год, вышла в Сочи. И вот, там были одни коллекционеры, там были люди, которые именно в теме. И он говорит, смотрите на номер сочинской банкноты. Mm -hmm. Они посмотрели и обалдели все. 0000001. Первая банкнота. Он спросил, ребята, сколько я сейчас ее купил? Вот за сколько такая банкнота сочинская? Все нули, единичка. То есть первая банкнота. У вас первая банкнота России, посвященная Олимпийским играм в Сочи. Михаил, я, ваша цена? Я затрудняюсь даже сказать. На самом деле он заплатил за нее всего лишь 5000 евро. Вы знаете, есть еще такой подарок, который тоже мало кто знает. Дело в том, что мы, наверное, все уже спокойно относимся к тому, что получаем на сдачу... Новые банкноты, номиналом 200 рублей, да, крымская, ее назвали коллекционеры, прозвали ее «Крымская», uh -huh. и 2000, Владивосток. Uh -huh. Казалось бы, их будет много, но всегда ценятся первые цифры и первые буквы. Вот сейчас идет серия АА, и я вам скажу, что те, кто сможет найти, они попадаются в обращение. Видите, тоже номер длинный. Uh -huh. И чем больше будет нулей, перед цифрой. Вот помните, мы говорили про монтонну 0001. Да. Mm -hmm. Даже если у вас будет впереди 3-4 нуля, это уже другая ценность. Другая ценность. То есть у него будет номер 0000452. Это будет 452 банкнота. 4347. Это будет 4, на 347. А сейчас смотрите, какой большой номер. Mm -hmm. То есть если вам попалась банкнота с большими нулями, я к чему вас веду сейчас? Когда будет следующая серия АБ, а, появится много нулей. Mm -hmm. Если вы уже зная эту информацию, и вы вам появится А Б ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, какая-то, отложите? Конечно. А когда А Б пойдет? Ну вот смотрите, но ну, сейчас уже вот Настя Аа 400, Я думаю, что через годика полтора. Понятно. Смотря с каким темпом будет печатать? А как часто обновляют банкноты? По мере их изно износа. То есть, если они видят, когда мы возвращаем деньги, они сдаются в банк и надорванные, порванные, мятые, жеванные, изымаются, и, соответственно, дочек, допечатываются новые банкноты. А как быстро изнашиваются банкноты? А это зависит от вашего кошелька. Как в нем хранятся? Какой кошелек у вас? Знаете, есть такие там складываются вообще в несколько раз. Кто-то, извините меня, вот так банкноты перекладывает, сгибает, кто-то. Может и так. Отношение к деньгам. Коллекционируется такое понятие «пресс». В прессе это значит, она, знаете, хрустящая такая. Вот, Попадать вам надо хрустящий мотнон. Вот только-только из пачки. Это состояние пресс. Особенно, если вам попадется такая десятка или сотина. Сотина же тоже сейчас выводится из обращения. Ну, уже готовится там, я думаю, редко найти сотину в прессе. Я думаю, это небольшой удар по бюджету будет отложить в прессе сотину, в десятке сотину. Крымской отложить в прессе. Потому что через 10-15 лет вот такие именно в прессе будут цениться намного да, дороже, чем... Вот это, видите, она уже согнутая. Угу. Это не пресс. А это имеет значение. Вот изгиб. Угу. Его уже не убрать. А когда вас, вы покажете коллекционеру идеал, он вот, о, да, это пресс. Альберт, большое спасибо. Теперь мы знаем истинную цену денег.